Муж его увидит, нам конец! Мы единственные, кто остался в Париже, и один из нас знает, как привлечь ее внимание. Ни за что! Не надо! А если я не смогу? Знаешь что? Я тебе доверяю. Суперкот, нет! Ты совсем обезумел! Без ума от тебя, миледи! Нет, просто без ума. Спятил.